Для записи к специалисту в любой момент нажмите на ссылку под видео. Первое посещение детского стоматолога должно происходить с момента прорезания первых зубов. Это будут центральные нижние весы. Возраст от 5 до 7 месяцев стоматолога необходимо посещать каждые три месяца. Это позволит провести раннюю диагностику и ограничиться минимальным лечением при необходимости. Наиболее частой проблемой, жалобой, с которым приходит детскому стоматологу, является жалоба на боль. К сожалению, такова анатомия-физиология ребенка, другой болевой порог чувствительности. Боль возникает чаще всего при осложнении карицы, это пульпит, либо при осложнении пульпита, это перидентит. Первое посещение стоматолога можно охватить одним словом – знакомство. Знакомство с врачом, привыкание к врачу. Привыкание к условиям стоматологического кабинета. Мы показываем то оборудование, которое мы лечим, показываем в игровой форме. Ребенок с нами играет. Если ребенок уже имел определенный стресс, не обязательно у врача-стоматолога первое знакомство может проходить вне стен кабинета, в игровой зоне, в клинике. Главная задача получить контакт с ребенком, достигнуть взаимодействия, сотрудничества. После достижения определенного уровня сотрудничества ребенок уже готов к лечению. Для записи к специалисту в любой момент нажмите на ссылку под видео.